6 сентября Казанский федеральный принял в своих стенах делегацию компании Газпром нефть НТЦ. Внимание гостей покорили лаборатории Института химии и Института геологии и нефтегазовых технологий. А после делегация не упустила уникального шанса познакомиться с возможностями 3D геоцентра и посетить центр дополнительного образования. С вашим университетом мы начали работать, наверное, года два-три назад, активно в рамках договоров с компанией Газпром нефть.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 Гости вуза отметили, что КФУ не перестает удивлять. И, конечно же, не стоит останавливаться на достигнутом. Начальник департамента геологии и разработки «Газпромнефть» НТЦ поделился собственным видением дальнейшего развития Казанского университета. Вуз может занять достойное место в нашем инновационном окружении. Это первое. Ну и важное самое для федеральных вузов, чтобы их идеи они получали путь для коммерциализации. А для этого надо, конечно, более тесно наложить контакт с нефтяными компаниями, с сервисными компаниями. Представители компании ⁇ Газпром нефть НТЦ ⁇ посетили КФУ впервые и не скрывают, что все увиденное не только восхищает, но и притягивает вернуться в Казанский федеральный за новыми открытиями. Аделия Мухамершина Ленардов Летеяров, Универньюз.